16 августа 2022 года Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких своих военных. Среди них оказался и 34-летний уголовник Иван Непаратов, удостойный медали за отвагу. Вы узнаете, за что на самом деле кремлевский вождь наградил этого сомнительного героя с богатым уголовным прошлым. Февраль 2009 года. Подмосковье. Преступники несколько часов пытали, а потом задушили предпринимательницу из Сергиевого Посада, забрав у женщины 100 тысяч рублей. Март 2009 года. Те же изверги зверски расправились с бизнесменом, завладев миллионом рублей. Август 2009 года обнаглевшие от безнаказанности бандиты среди белого дня убили украинца, работавшего прорабом на подмосковном строительстве. В этот раз добыча составила почти 200 тысяч рублей. Всего с 2009 по 2013 год банда душегубов лишила жизни 12 человек. Ее главарем и был герой Путина Иван Непаратов. Следователи доказали, что Непаратов лично убил пятерых людей, включая даже своего подельника, отказавшегося выполнять приказ. Разъяренный главарь нанес сообщнику 88 ударов ножом в живот, голову Вердикт суда – 25 лет колонии строгого режима, без права досрочного освобождения. Однако жестокий убийца отсидел в Псковской исправительной колонии номер 6 только половину срока. А летом 2022-го перед ним замаячила реальная возможность получить свободу. Именно тогда повар Путина Евгений Пригожин начал кампанию по вербовке заключенных на войну с Украиной. А недовольным россиянам он угрожал. Либо ЧВК и зеки либо ваши дети. Особое внимание вербовщики уделяют налетчикам, разбойникам, членам бандитских группировок, насильникам и садистам, для которых убийство – обычное дело, а чужая жизнь не стоит и копейки. Естественно, соблазняют зеков не пропагандистскими лозунгами. Они на такой порожняк никогда не поведутся, а огромными деньгами от 100 до 300 тысяч рублей в месяц и помилованием после полуфорта. Угода службы. Давайте к нам подтягиваем, воюем. Война, базара нет. Но пацаны здесь здравые. Все, вперед, идем, жмем укропов, все у нас огонь. Страшно представить, сколько бед уже натворили и еще успеют натворить вырвавшиеся из клетки звери ради утоления своих кровавых инстинктов. Поддавшиеся на уговоры уголовники не учли, что получить вожделенные деньги, а уж тем более помилование, практически невозможно, поскольку их, словно пушечное мясо, первыми бросают в самые горячие точки боевых действий. И в прямом смысле мочат в сортирах украинские спецназовцы. Украинский военный поставил жирную точку в биографии уголовника и российского новобранца Непаратова. 5 августа в первом же бою под Бахмутом он скончался от осколочного сквозного ранения головы. Поверите, но как раз за этот подвиг он посмертно и получил медаль за отвагу. А теперь представьте, сколько еще таких садистов Непаратовых завербовал Пригожин. И подумайте, какая вакханалия начнется в России, когда весь этот уголовный сброд вернется домой. Для начала они отомстят тем, кто упек их за решетку. А потом с боевым оружием на руках... Сколотят новые банды и снова будут грабить и убивать. Большинство зеков уже поняли, что их развели как лохов, и обещанная властью легкая мародерская прогулка в Украину попахивает могильной ямой. Уже сейчас зеки собираются в вооруженные до зубов стаи и массово рвут в когти в Крым, Ростов, Белгород, Воронеж, попутно грабя магазины и убивая состоятельных людей. Опытные криминалисты уверены, очень быстро этот криминальный гнойник воспалится, взорвется и зальет кровавой слизью территорию всей загнивающей империи. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.